Всем привет, с вами Инан Морган И сегодня четвертый день мартафона. В этом видео я покажу свою самую удачную катку за последнее время Подписывайся на канал, если еще не подписан И обязательно проставь лайк, мне будет приятно Ну что ж, ищем генератор Где генератор? Я в войну всегда на Афгане, на Вьетнаме Чинил генераторы Теперь и здесь я, блин, дед, главный техник по починке генераторов. Без генераторов победы не будет. Дайте стране электроэнергии. Так, ну, сначала пойдем в подвал, чтобы опустошить местный сундучок. Нам нужны инструменты, чтобы чинить, чтобы чинить генератор. Я как-то не подумал перед каткой взять что-нибудь, поэтому... Поэтому придется надеяться на то, что нам сейчас повезет. душа, открывайся, старая щеколда. Хорошо, что нет скилл-чеков на ящике. О, как повезло, как раз инструменты. Ну а теперь действуем по плану. Как и запланировали, ищем генератор, чиним генератор. <coughs> на выживших внимания не обращаем. Просто идем и э, делаем свое дело. Нам главное самому выжить, а не э, спасти всех вокруг. Оп. Теперь хотя бы знаю, где генератор. Никогда не думал, что буду радоваться тому, что мои алики э, запорят скилл чеки, поскольку благодаря этому я хотя бы знаю, где находится генератор. О, это фрешка, фрешка, привет. Фрешка, покажи, где генераторы. Иду как батя. Без шифтов, без пробежек. Ни следов не оставляю, не пригинаюсь. Просто альфа-лев. Хотя то, что я без шифта бегаю, конечно, да. Вон, Фрешка уже вперед убежала. А, вот и генератор. Ща, как мы планировали. Как с самого начала договаривались. Просто берем и бахаем в пену. Ничего ты испугалась, куда ты убежала? Да еще не все скиллчеки пропустил. Сейчас просто методично, спокойно, вчиним генератор. На скиллчеки со внимание не обращаем. Есть бахаем. Что-то прям не ведет меня на скиллчеке в этой катке. Ну, с... А, ну у меня сломана эта клавиатура не срабатывает пробел точнее срабатывает, но через раз так, почти дочинили генератор, уже больше половины, сейчас совсем чуть-чуть осталось треть стал так, пришел пристальян Как там без меня? А, вижу, генератор дочинили. Меня уже ранить успели. Ну, так, судя по всему, уже открыли двери. Хорошо, сейчас. Так, опа, вот и двери. Так, так, так пройдем, пройдем, пройдем. Еее, да ладно, я, кажется, спасся. Е, -е, -е, е, я спасся. Офигенно. Вот такое вот видео я снял на четвертое мартафона. Uh, спасибо всем за просмотр, еще раз прошу поставить лайк и подписаться на канал, и всем чао-какао!